Всем добрый день! Обязательно заходите на телеграм-канал, потому что там цитаты. И сейчас там была цитата с Пенни Брэдли. Обратите внимание, как описывают оба, и человек, который берет интервью, и Пенни, как они оба описывают характер этого как бы мифического бога. Во-первых, это подтверждение, такое огромное подтверждение того, что все вокруг нас не сказки. Это не сказки, это по-настоящему, и я не вижу причин не изучать. Во-вторых, по поводу характера. Если вы почит добавите сюда легенды о Посейдоне, если вы почитаете в статьях, как сами авторы статей, иногда не могут удержаться, чтобы откомментировать, у всех создается примерно одно впечатление о характере Посейдона. Я сейчас это говорю не в формате критики, а в плане того, что сам по себе характер является уже описанием, как бы дополнительной деталью, касающейся данного Бога. Я уже применяю слово «Бог», ну так удобно. Кстати, Пенни Брэдли же упоминает всех, она говорит, что Христос генетически частично Джоами. Иисус Христос. Она говорит о том, что Бафомет – дракон, вот она так видит. Меня продолжает терзать любопытство, кто же такой рок-н-ролл, которому через музыку откровенно выполняют поклонения? Еще хочу добавить. 26 как символ Асириса подтверждается. В фильме Война миров Том Круз. Еще на одном канале, возможно, вы его смотрите, но там в одной строчке автор канала почему-то сложила 72 и 78. Вот как раз то, о чем была тема. У меня, что 72 это тот Атлант, 78 собаки, и они связаны. Какой интуиции тот, э, тот автор нашел, я не знаю. Но ну, все складывается в одну картину, это по-настоящему. Не вижу причин не интересоваться тем, узнать больше, почему бы нет. Тем более, что э, в клипе би 2 где готовится наступление крокодилами. В конце бабушка попадает э, к подводному богу. Там бог-создатель, созда вроде бы как его символы. И типовой костюм, как изображается обычно бог-создатель. Старик, э, нимб, да, крылья белый цвет. Но они же в машине едут под воду. Под воду. То есть я задаю вопрос и пока что ничего не утверждаю. Связан ли Посеидон с этой войной? Пока не знаю. Говоря о богах и говоря о Томе Крузи, сегодня мы обсудим фильм «Обливион». Боги здесь упоминаются минимум три... Это не минимум, а я посчитала трижды. Главный герой спускаясь на землю, на разрушенную землю, в своем шатле находит старую книгу, читает ее, и трижды повторяются в фильме эти слова о том, что достойно умереть за свой, за свой род и за богов. Не помню дословно, в общем, в сумме, свой род и боги, как идея, ради которой стоит и жить, и умереть. Трижды минимальное количество ритуальных действий, трижды. Режиссер фактически в этом действии, он трижды показал свое мнение, за кого стоит умереть. Не нахожу картинку. В конце фильма они встречают сердце пришельцев, Та база, которая осуществила вторжение и всех поработила Это пирамида, висящая вниз углом И общаясь с ней, это был третий раз, когда главный герой повторил эти ритуальные слова А пирамида возразила «Я твой Бог» Фактически, боги, описанные в старой книжке, и новый механический бог противопоставляются как живое и механическое, точно так же, как противопоставляются люди с базы людям, живущим на земле. На базе живут два клонированных человека, мужчина и женщина, и они выполняют работу, которая нужна этой пирамиде. Они общаются по экрану с женщиной, которая выглядит живой, но в конце фильма становится очевидно, что это робот, созданный механическими пришельцами. От людей снизу их отличает память. У служителей перевернутой пирамиды стерта память, они помнят только друг друга и смутные сны. Жители же внизу, на поверхности земли, продолжают борьбу, и за это они платят жестокой войной. С ними идет борьба, их истребляют. Это как бы аллегория спящего и, живу... и проснувшегося общества, противопоставление такое. В начале фильма создается впечатление, что эта девушка попросту злой агент, который следит за своим напарником, для того, чтобы он не задавал лишние вопросы, не думал, не вспоминал, и она его отвлекает. В начале фильма кажется, что она, плох... ну, что она на стороне негативных героев. В конце фильма оказывается, что они оба жертвы вот этого клонирования, когда-то на заре войны они вдвоем залетели в эту пирамиду, висящую вниз, отсоединив остальной корабль, где была жена мужчины. Они вдвоем попали сюда и оба оказались в больной сансаре, похожей на день сурка, но гораздо хуже. Вне сурка персонажа помнят предыдущий опыт и как, как бы проходят уровни игры каждый раз лучше, делая выводы эти же герои они не помнят ничего от предыдущих своих служб здесь же у них отсутствует эта память все что у них есть это последняя как бы загрузочная программа последняя мысль остаточная которая была в момент соединения с этой пирамидой и возникает вопрос, почему женщина поначалу кажется отрицательным героем, который контролирует своего напарника. Ответ находится в последней мысли, с которой они ворвались в эту пирамиду. Она думала о том, что у них эффективная команда, она думала о том, как выполнить задание. Он думал о своей жене, которую только что отстегнула, и корабль был запрограммирован вернуться на Землю. В числе остального экипажа его жена оказалась на Земле в капсуле. Его последней мыслью было «Встретимся во снах». И он сохранил себе эти сны, и поэтому жил в сомнении и в диссонансе, что то не выполнено. А для этого персонажа то, о чем она подумала в последний момент, как раз было выполнено. И каждый раз, беседуя с этим роботом, она отвечала начальнице. «У нас эффективная команда. В раю все без изменений. У нас эффективная команда». В конце, когда робот приказал ее расстрелять, почему именно ее, а не мужчину, который устроил дискомфорт? У них ведь получилась ссора. Почему робот решил расстрелять именно ее? потому что впервые она ответила нетипично. Она сказала, у нас не хорошая команда, и робот ее расстреляла. Лишь по прошествии пары дней после просмотра фильма понимаешь, что робот даже не придумала эти тезисы, она их повторила. Она услышала то, о чем говорит человек и попросту повторяла это, как что-то нормальное. Если бы она говорила что у нас хорошее подчинение или у нас строгая дисциплина или что-то еще, то робот повторяла бы это же. Робот не знает, как должно быть нормально устроено у людей. Их неосозн... остаточная мысль, их эмоция, которую они испытали в конце, оказалась определяющей кто будет спящим даже вот в их паре, а кто будет в диссонансе, кто будет в дискомфорте и стремится проснуться. Команда людей видела, что он отличается. Он Только он один вылетал на землю. Она стремилась его каждый раз получить живым. И вот, получив живым, помня, что он читал книгу, решили рискнуть, просто открыть ему правду и отпустить назад. Вместе с женой, вновь обретенные из капсулы, они рискнули и не проиграли. Здесь хочу акцентировать на том, кто обречен оставаться спящим. На самом деле, насколько определяют наш путь мысли и эмоции, и особенно эмоции. Эмоции – это отдельный кнут, который руководит, куда идти, что искать и что не делать. У женского персонажа в этой команде было внутреннее удовлетворение от сделанного. Она знала, что ее функция выполнять задание, и у нее не было никакого внутреннего дискомфорта. И хотя она вроде бы не пустой, не плохой, не злой человек, Исполнительный сотрудник, но она обречена была остаться спящей. Герой же оставил на земле невыполненную задачу. И внутренний диссонанс толкал его задавать вопросы и двигаться дальше, и интересоваться. еще раз направляю внимание на то, что в фильме трижды упоминаются боги. Из старой книги и они противопоставляются э, механизму, который прилетел и захватил планету. Война же осуществляется фактически между людьми и людьми. Фактическая война ведется между забывшими обо всем и помнящими, не желающими смириться, не отдающими свою территорию. Надеюсь, на этот раз мой голос был не вялым. А то мне там пишут вялый голос, что-то еще. Хочу думать, что в этот раз было более уверенно. Напишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч.